Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда же, Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о первой причине появления невроза. И многие из вас задумываются над тем, что же со мной не так? Почему вот люди вокруг такие же, как я, но они не боятся, они не испытывают постоянных панических атак, симптоматики там ВСД в теле и так далее. Что же с вами не так? Что, в чем первопричина всего этого? Почему, где найти вот эту точечку, на которую надо надавить, чтобы все это в итоге прошло? И сегодня в этом видео я об этом как раз расскажу. Дело в том, что когда у вас случается какой-то в жизни сильный стресс, это приводит вас зачастую к обострению невроза, обострению тревожного состояния, возникновению панических атак. И за 6 лет практики ко мне много людей обращалось, у кого после какого-то своего стресса произошло обострение. Это даже бывает так, что это не сильный какой-то стресс, а просто три стресса маленьких подряд, например. То есть человек уволили с работы, он с похмелья проснулся, заболел гриппом, заболел коронавирусом, или э, расстался с девушкой, переехал в другое место жительства, столкнулся с аварией какой-то, попал в аварию незначительную. Все это может служить таким триггером на обострение невроза или тревожного расстройства. Но является ли это первопричиной? Вот многие люди считают, что именно этот стресс, является первопричиной возникновения у них всех этих проблем. Но на самом деле все не так. Посмотрите на людей со стороны. Ведь если мы говорим о вас и людях, то они, как и вы, одно и то же время уже прожили. То есть они какое-то время уже жили, так же, как и вы. И вот здесь как раз кроется разница между вами и остальными людьми. Уровень тревожности у остальных людей, он всегда оставался примерно на том же уровне. То есть, как 10 лет, как 5 лет, как и сегодня, у них примерно один и тот же уровень тревожности. А с вашим уровнем тревожности происходили изменения во времени. С течением нескольких лет или многих лет, прямо начиная с вашего подросткового детского возраста, у вас неминуемо идет процесс повышения тревожности. Количество тревожных событий в вашей жизни возрастает, и не потому что, что жизнь становится тревожнее, а потому что вы начинаете больше тревожных событий, больше событий в жизни воспринимать как опасные, и поэтому на них возникает страх. Когда у вас в течение времени накапливается количество тревожных событий, это повышает ваш уровень тревожности. И вот сегодня вы отличаетесь от тех людей, которые так же, как и вы прожили жизнь, столько же летом, сколько и вам, и у них нет этих проблем, тем, что за это время они не накопили тревожные события, а вы накопили. И ваша тревожность сейчас выше, чем у них. И что происходит? Когда человек с повышенной тревожностью попадает в аварию, например, или сталкивается с сильным стрессом, у него на фоне этого возникает сильная симптоматика, потому что уровень тревожности высокий, адреналин сильно выделяется и, соответственно, сильно возникают симптомы страха в теле, поэтому человек начинает бояться самих симптомов, у него добавляются ситуации переживательные с этими симптомами связанные, что они не пройдут, а вдруг я не смогу из-за этого спать и другие ситуации, и его тревожность автоматически повышается в несколько раз раз и, соответственно, он переходит в обостренную стадию. Для человека, у кого уровень тревожности низкий или стандартный, средний, никак не менялся со временем, какой бы стресс ни произошел, у них этот стресс не способен повысить их тревожность. Да, у них тоже может возникнуть бессонные ночи, симптомы в теле, но на фоне среднего уровня тревожности это не приводит к появлению у них дополнительных переживаний за эту ситуацию, то есть они, скажем так, спокойно относятся к тому, что сейчас с ними происходит. Так вот, смысл в том, что когда человек пытается найти первопричину, она никогда не является в его внутреннем каком-то конфликте или в его каких-то инстинктах, привычках, подсознательных реакциях. Да, Это не в этом первопричина, друзья. Первопричина в том, что в течение многих лет ваш уровень тревожности возрастал из-за того, что вы накапливаете тревожные события. И на сегодняшний день ваша проблема и первопричина существования у вас этой проблемы связана всего лишь с тем количеством событий, которые вы на сегодняшний день в жизни воспринимаете как опасные, которые вызывают у вас страх И если вы хотите работать реально с первопричиной, вам нужно научиться всего двум вещам Первое, вам нужно научиться определять свои тревожные события, те, которые ежедневно у вас возникают, потому что пока вы это не умеете делать, вы не можете даже приблизиться к своей проблеме, вы смотрите на нее просто издалека и никак вообще ничего не можете сделать, тыкая пальцем в небо. Второе, вам нужно научиться менять свое восприятие к этим тревожным событиям. Но здесь, к сожалению, я хочу вас всех расстроить. Вы уже как-то воспринимаете свои тревожные ситуации. И вряд ли вы сможете сами изнутри себя научиться менять свое восприятие к этим тревожным событиям. То есть как бы у вас уже мнение. Представьте себе, что вот, э, вы берете какую-нибудь э, какую ситуацию. Допустим, и вам она ну, у вас уже сложилось насчет нее какое-то мнение. Например, у вас есть мнение, что э, в России дороги плохие. Ну, вот, -вот предположим, что у вас есть такое мнение. И у меня вопрос: можете ли вы что-то сделать, чтобы это мнение у вас поменялось? Или поменялось на какое-то другое? Попробуйте сейчас поменять свое мнение на то, что дороги в России плохие. У вас это получится? Нет. Вы не можете поменять даже свое мнение в этом вопросе, как вы сможете поменять свое мнение в вопросе тревожных ситуаций. Поэтому вам нужна помощь извне, которую вы можете получить у меня, можете получить у психолога, которого я обучил. Под этим видео есть ссылка на сайт, можете перейти, ознакомиться с условиями и работать. Но главное, что само понимание, с чем вам нужно работать, даст вам уже успокоение, что вы знаете, куда надо двигаться, что нужно делать. Если остались вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно все прочитаю и сниму ответы в следующих видео. Всем пока!